Всем привет! Асаляму Ас алейкум! Сегодня 25 декабря. Начинаем обзор карты боевых действий в Сирии. Обзор получается почти за три дня. Сразу предупреждаю, что делаю обзор немного в непривычных условиях. Возможно, что-то упущу в комментариях, кто постоянно следит за событиями, добавят. По провинции Латакия. вот В этом районе перешла под контроль правительственных войск высота высота 489 пока на карте точно нам ее не привязали примерно поставили район чуть чуть попозже подождем точно станет известно где это именно высота находится в районе города Гмам удалось правительственным войскам отстоять высоту Джибеля Аннуба здесь удалось закрепиться и в данный момент продолжаются бои за контролем над высотой Джебель-Аль-Саид. Надеемся, у правительственных войск все удачно здесь сложится. В районе населенного пункта Сальма пока изменений нет. Начат штурм населенного пункта Сермания. По некоторым источникам войскам уже к окраинам этого населенного пункта удалось подойти. Провинция Идлип и провинция Хама. По северу провинции Хама Пока изменений линии фронта не видим, здесь линия фронта остается без изменений. По провинции Идлиб стоит отметить два удара от Воздушно-космических сил Российской Федерации. Удары были нанесены по тренировочному лагерю боевиков в районе города Сирокип. И еще один удар был нанесен по колонне с бензовозами или нефтевозами вот в этом районе провинция Алеппо в провинции Алеппо в районе прорыва к трассе М5 подтвердился оперативный контроль над этой трассой огнем могут контролировать и мешать перемещению боевиков Альбаркум стоит переходный значок в этот э, населенный пункт правительственные войска продолжают массированную атаку и в скором времени он перейдет под контроль правительственных войск объект зернохранилища не подтвердился контроль правительственных войск видим значок террористов и этот объект пока еще контролируют террористы недалеко от самого города Алеппо начались наступление началось правительственных войск вот в, этих... вот в этом районе в пригороде Алеппо начали наступление правительственные войска идет бой район Рашидин стоит переходный значок севернее города Алеппо контроль курдами подтвердился над населенным пунктом Башемре. здесь вот так выступом выделилась территория контролируемая курдами до правительственных войск здесь около 20 километров остается а в этом месте еще меньше. От боевиков информация то, что они усиленно атакуют вот эти приграничные населенные пункты, контролируемые курдами, производят минометные обстрелы и стараются потеснить курдов в глубь территории и взять под контроль эти населенные пункты. Но пока о результатах ничего не известно. В районе авиабазы Квирис изменений пока нет. Линия фронта остается на своих местах. Провинция Рака и провинция Хасики. Здесь подтвердилось, подтвердилось анонсированное наступление курдов. Предполагается, первый важный объект, который они планируют взять, это Тишрин. И в этом направлении уже ведутся боевые действия, перешло... Достаточно много населенных пунктов. Это все вот эти населенные пункты. Здесь вот видим предполагаемое изменение линии фронта. Населенный пункт Бир ад Дам и Дондишан перешли под контроль, под контроль Сирийского Демократического Альянса и Курдов. И вот эти все населенные пункты вот в этом приграничье, не буду их все перечислять, также перешли под контроль курдов и демократического альянса. В то же время неприятная информация на сирийско-турецкой границе, это скорее всего помешает курдам наступать, что в районе города Камышлы вошли турецкие войска на территорию Сирии. Это будет мешать курдам наступлению. В этой части пока линия фронта остается без изменений. В Ираке, ну, Ирак, как и раньше, выступает за вывод турецких войск с территории Ирака. Полностью единогласно поддержала Лига арабских государств. Поставила, можно сказать, жесткое условие туркам, чтобы они вывели войска по линии фронта в Ромади продолжается зачистка тут э, мне по двум сообщениям с очень серьезными трудностями столкнулись правительственные войска попадалось сообщение что окруженные террористы вот в этом районе взяли в заложники медиков какого-то госпиталя если я ничего не путаю э, также было сообщение, что они казнили своих. Террористы казнили террористов, которые отказались становиться шахидами, одевать пояса смертников и осуществлять самоподрыв, чтобы прорвать окружение правительственных войск. Несколько десятков было казнено. Также в окрестностях Рамади подтвердился контроль над населенным пунктом Джурайши. Если раньше неизвестно, за кем был закреплен контроль, то сейчас подтвердился контроль правительственных войск Ирака. Вернемся в Сирию. Осажденный город дейр чалось сообщение о том, что боевики несколько раз пытались осуществить атаку с помощью заминированных автомобилей. Как минимум три автомобиля было использовано но все они были уничтожены, еще не доехав до позиций правительственных войск. По южным провинциям Сирии, Дара, Сувейда, Кунейтра, изменений и каких-то серьезных боевых действий по сообщениям не встретилось. Город Дамаск, столица Сирии, продолжают наступление правительственные войска от севернее от Авиабазы Марш-Султан. Видим уже стоит переходный значок у населенного пункта Нашабия. И видим предполагаемое изменение линии фронта. Также объект Рубхат Аль-Ишара перешел под контроль правительственных войск. В районе лагеря Ермук. В рамках, опять же, соглашения о прекращении огня и вывозе боевиков. Здесь планируется вывести в город Раку боевики пожелали именно в этот город чтобы их вывезли около четырех боевиков вместе с их семьями на автобусах будут из этого лагеря вывезены и контроль будет установлен над вот этим вот анклавом правительственных войск. Пока еще всех подробностей не знаем но посмотрим. Тут, кстати, стоит отметить то, что если раньше контроль был в этом районе за умеренной оппозицией, кое-каких мест закреплен, ну вот сейчас подтверждается, что все-таки это были террористы, и желают они, чтобы их вывезли в город Раку. Провинция Хомс в районе города Мхин. Здесь есть изменение линии фронта. Населенный пункт Хадат долгое время и сейчас еще стоит с переходным значком. Одним источником то подтверждался контроль над этим населенным пунктом, другим опровергался, наносились удары авиации сюда. Ну последнее вроде сообщение, что все-таки Хадат точно закрепился за правительственными войсками. Также здесь контроль над высотами. Хребет Мхин-Кабир, установлен контроль правительственных войск. Это поможет в дальнейшей атаке на... и освобождении на город Мхин. И тель аль -Хазм. Ну, Пока здесь, честно сказать, существенного изменения не произошло. В районе Пальмиры также изменений нет. По сводкам лишь сообщения о нанесения авиаударов как от сирийской авиации, так и от Воздушно-космических сил России. По котлам севернее Хомса изменений пока нет, но сообщение о том, что в районе Термоала и Арастан боевики нарушили договоренность о прекращении огня и начали минометный обстрел позиций правительственных войск. Посмотрим общую карту. Боевые действия продолжаются в провинции Латакия. Ведет наступление правительственная армия. Южнее города Алеппо в районе трассы М5 и севернее от города Алеппо район, контролируемый курдами, продолжаются столкновения с террористами. Начато масштабное наступление в районе Гэса Тишин от Сирийского демократического альянса. В Ираке зачищают город Эр-Рамади. В Дамаске также продолжаются наступления правительственных войск и пытаются отбить у боевиков населенные пункты в районе и сам город Мхин. Общие потери боевиков я приводить сегодня, наверное, не стану, так как не удалось точно по всем сводкам собрать. Можно лишь сказать, что было уничтожено за последние двое суток как минимум 7 единиц Различной техники, один склад с боеприпасами и несколько десятков террористов было уничтожено. На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До свидания.